Вам надоели игры в виде и других игр. Хотите что-то веселенькое с чудиками? Вводим в поисковике Fall Guys. Заходим на третью попавшуюся страницу и там нажимаем кнопочку получить. Ссылку я, на игру я оставлю в описании. Знакомьтесь, это мальчик Диджейрик. Он очень любит музыку, и когда он станет взрослым, он хочет стать знаменитым музыкантом. Короче, ему подарили на 23 февраля DVD-плеер, и он был очень счастлив. В 2006 году, после того, как Диджерику исполнилось 6 лет, у него сломался DVD-плеер, который подарила его двоюродная сестра Анджела. Он был очень сильно расстроен и плакал три дня и подумал, что починить его больше невозможно. В ремонте у звезды Акварина было выяснено, что у DVD-плеера был сломан DVD-проигрыватель, поэтому починить его было возможно, но его цена была от 30 долларов. Папа согласился и сдал плеер в ремонт. Через 10 дней плеер был как новый, но этот сраный проигрыватель все равно плохо играл музыку, и начались слышаться помехи про какой-то ютуб.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 Он скачал Дум, стал Рога и Копыта. В 2008 году у него набралось 5000 подписчиков и он был очень счастлив. Всем привет с вами Диджейрик, и я наконец-то попал на учебу в первый класс. Я подарил учителю цветы и она была в восторге до такой степени, что вообще жесть. Я познакомился с одноклассником Карпинком и мы с ним пошли после линейки в кафе кушать шашлыки, чтобы отметить первый день учёбы удачно. Пойду посмотрю что у нас есть в холодильнике. Так, сегодняшний шашлык со свининой, шоколад со вкусом перца, пицца пепера не вчерашняя и звезда ада, не ну, где еда вся? Пойду доставку еды закажу. Так Акчискик нет в наличии, сосиска в тесте 50 долларов, бургер. Астробин за 299 долларов и набор Карпединсон за 1000 долларов. Закажу все. Наконец-то эта дебильная доставка еды приехала. Стоп, почему она такая горячая, ЧЗХ? Ааа. а, -а, -а, -а. Я сегодня не понял, как сделать примеры по математике, и мне злая учительница Агнесса Сириусовна поставила два с минусом. Мама обещала, что если не будет двоек на этой неделе, то мы пойдем в кинотеатр на фильм «Крутые рокеры. начала. Привет, сынок, что получил? Ах ты двоечник! Ты вообще знаешь, что у тебя уже 10 двоек на этой неделе. Эх ты, диджей-кон, неумный ты. Всё. В парк мы не поедем. Сынок, привет. Почему ты плачешь? Двойку получил. Так это же хулиган диджей -кон получил два ара, 4. четыре. Умойся и поехали в кинотеатр, ты сегодня молодец. Пап, ты ведь знаешь, что я уже оценку получил? Что? Я не хочу на дополнительные занятия. Не хочу и не буду. Как наказан? Все, давай пока. Всем привет! С вами диджейрик. Многие считают, что мой крестный папа все еще здоров, но он умер еще вчера. Все потому, что он выпил 300 литров стероида, и он заболел очень серьезно, и потом умер. К сожалению, он больше не вернется. Короче говоря, сон. Это был понедельник. Я звонил папе и говорил, когда он приедет. Но он сказал, что завтра. Поэтому сказал, что я буду спать сегодня один. Я решил посмотреть кино про диджеев. Но вспомнил, что телек был сломан. И поэтому я решил поспать. Блин, кровать твердая, Да сука. У меня же нет собственной кровати, блядь. Пойду в гостин, я полежал 5 минут и не заметил как я уснул. Алё, пап, как дела? Что? Как умер? МММ, а Это всего лишь сон! Стоп! Откуда у папы картина мамы? Ну всё, я попал! Это был понедельник. Я сидел у кабинета и ждал когда придут все одноклассники. Я увидел кабинет не работает и я решил посмотреть в столовку но подумав что там стрёмно, он решил сказал охраннику где все учителя и почему они не пришли но то что я увидел повергло меня в шок я увидел лежащий труп охранника на столе я ему пытался что-то сказать но все без толку позже я увидел надпись умри и я решил вызвать полицию вдруг незаметно почувствовалась какая-то нежная пыль и она меня начала мучать разными галлюцинациями и головокружения. Я упал и не заметил, как я уснул. Я видел милые и добрые сны про то, как все начиналось заново и как умерла моя мама. Я начал плакать и слезы поливались нежной и сладкой кровью и пахло, как будто томатным соком. И я понял, что я умер. Где я твою-то мать? Стоп, что у меня с голосом? Почему он такой писклявый? Ай! Что это за штука у меня на глазе? Мальчик, все хорошо. Ты отравился редким дымом и у тебя потекла кровь из глаз, но я оборудовала специальный прибор ночного видения на глаз, чтобы контролировать кровь и видеть в темноте. Стоп! Как вы узнали, что я был тут? Я же вроде умер от этой пыли. Вы же маньяк или доктор? Или у меня опять начались галлюцинации? Нет, нет. Что ты? Это просто головная боль и тебе нужно отдохнуть. Я сейчас принесу таблетку от головной боли и будешь как свежий огурчик. Интересно, как они узнали, что я был в лице и они меня нашли? Может быть там был врач из медкорта или один учитель? Странно. Так стоп, что это были за крики? Может что-то случилось или доктор умер? А может быть там другой пациент? Надо проверить. Так я не понял, это была шутка? Или может быть это просто бракованное тело? Нужно проверить полис проверить кровь. А -а -а -а -а -а -а! Это действительно доктор, который меня спас. Я должен найти этого маньяка. Сейчас или никогда. Папа. Нет, только не папа. Папа, папа, папа. Сука! Из-за того, что я заплакал, меня ужалил током. Я должен остановить его, иначе я тоже погиб. Стоп! У меня голос вернулся. Это хорошо, но мне нужно найти эту мразь. Сейчас или никогда. Когда я вырос, я купил новый дом и остался жить один. Как холостяк. У меня ничего не было. Не было ни жены, ни детей, ни родителей. Никого не было. Я остался совсем один. И я решил посмотреть на шкафчики, что там есть. Там были DVD-диски 32 в одном и соревнования 2009 по 2016 год. Тоже с дисками и фотографиями. Я там посмотрел э, в коробке 32 в одном. Там были диски, да, по пару дисков. Крутые рокеры 2, пиратская озвучка. Ди Джексон спешит на помощь серый Дизель 777, гон, игра гонка и какой-то неизвестный диск. Когда я включил этот неизвестный диск, там показывались новости об, о самом опасном преступнике о, в моей планете. Это был P6 и он носил с собой опасную звезду чтобы уничтожить весь мир после чего телек вырубился или как сказать сломался Всем привет с вами Рик. И мне исполнилось 13 лет. И на самом деле мне. О, Лох Диджерик пришел. А я думал, что ты не придешь. Ой-ой-ой, сейчас заплачет. а Как больно! Пацаны, после уроков идем на разборки с этим лохом. Ахахаха, Ахахахахаха... это ч за малышня такая? Пхахаха, сколько вам лет, пупсики? Агнесса Сириусовна, а диджей Рик нас обижает. Да ладно. Как будто ты сам меня типа не обижал, да? Так. Та -а Я не поняла. Это что за свинарник трех поросят, а, -а, а? Значит так. Бердонес, Кирбин и Балас к директору. А ты, диджей Рик, иди к своим одноклассникам и сиди тихо. Вот так им и надо. А то сейчас такое поколение растет, где мальчишки до да девчонки становятся немилосердными и они становятся злыми.